I think the girls with their nails всем здорова ребят ну что у нас сегодня очередной тест очередной имбовой сборки максимальной сборки героя мы на аккаунте андрюхи на сервере и у нас тест героя Махатмы на максималке 10-10, 15-15 скилл, запускает ледяной валун, который наносит 400% урона, уменьшает энергию на 20, имеет иммунитет к страху оглашению, 100% скорости атаки и быстрое восстановление энергии. И 75% депа. В общем, решил я изначально с истинной верой, но сейчас посмотрю, что у него есть по эмблемам, попробуем... Вариант сделать на его Озашки, конечно, у него 10 нету. Сейчас попробуем вытащить, почему именно Озашку. Ну, вы знаете, почему я его заставлю против зефиров. Я хочу понападать на топов, посмотреть, что в итоге у нас получится. Собрана у нас с 7 чарой. Вот, отлично. Тут такой аккаунт, что... Можно себе позволить все менять. Так, сколько у него там остались камешки? Смотрите, 890 он уже все прокачал. А, так, Окей, можно еще один алтарь перекачать на десятки. А, с этим разобрались. В общем, такая вот у нас сборочка будет с питомцем на точность. В итоге у нас 23 тысячи точности. Довольно-таки неплохо. Плюс 60, почти 65 тысяч атаки. Такс, ставим эмблемку. Эмблемку, если мы там поставили огненку. Я не знаю. Попробуем вариант. Есть у него утикаха. Пятая утикаха. Нету 10-го утекания. Ну, что значит молодой аккаунт? Блин, и не туда, и не сюда. Так, ладно, давайте попробуем из 5 хотя бы. Ну, хотя бы посмотрим, сколько он там будет. Как оно будет <coughs> держаться у нас. Но мне кажется, 5-го утекания будет маловато. Хотя 5%, ,5 жизни. А, ну, а, блядь, лечение, тоже кайфовая тема. Но тут интересна передача энергии. Седьмая, которая дополнительно забирает домах у героя. Так, смотрим. Тьфу, нифига себе, она Мне кажется, тут подашка нужна будет. Посмотрите на разруху. Разруха улетел. Так, ну, 135 кассей восстанавливает. Маловато, конечно, будет. Так, ну, Мэри тут... Кто там попадает, у нас отхила мало. Очень мало отхила. 5 звездочек. Но ну, Мэри проседает. Проверим. А, в чем прикол? Она Мэри дебафала причем жестко. Ну, в принципе, один на один при таком варианте с передачей у нас вполне вполне хорошо держится. Вот видите, минус героя то, что а, есть проблема с молчанием. То есть молчанка проходит и все. Так, огник. Ну, с огником, мне кажется, они будут на равных идти. Единственное, что у нас отхила маловато. Скорее всего, нам не хватит просто отхила. Лучше, конечно, в таком варианте. Но нету 10-й Огненки. Здесь нету такого, как у нас на русском сервере а, набора Собери сам. А у нас нету такого, как у них. И в итоге и те, и те страдают. Так, мы пробуем еще. Ну, в принципе, Огненка чисто против Зефира, по большому счету. Так, ну вот, спектр прошел и все. До свидания, до одного места. Давайте утекание вернем обратно. Затестируем такой вариант. Вот, по созвездиям. Как видите, она собрана фуловая на атаку. 7-7 передача каждой. Каждая атака снижает атаку цели на 7%. То есть, по сути, куда он на секунду, вы можете там процентов ну, 50 дамага порезать героя вражеского. Это реально круто. Если один на один герой остается, без проблем разберет. Плюс она имеет офигенный деф. посмотрим с истинной верой, что у нас получится. Не, сливается вообще жесть. Но она в такой сборке, кстати, с таким дамагом, она очень часто будет сливаться. То есть вариант утекания плюс поддержка больше и подходит, потому что многие большинство в топах ставят УЗАшки, а так как у Махатмы, блин, ну немерено просто дамага, она зачастую просто тупо сливается. Это печально. Так, что там у нас с музычкой? Хочу нормальную музычку. Ну, пока держится. Сейчас посмотрим. В принципе, плюс передачи это то, что у нас получается... Вражеский унификай ну, себе она там продамажила. Вражеский герой. Ну, по сути, даже та самая Фрея. Кому наверно наверное, скорее всего, голубем. Или Фрейя все-таки дамажим? Не вижу. Вот видите, молчанка прошла. Не могут нормально на полную мощь атаковать. Ну, все, Зефир прошел, и до свидания. Против Зефира. Конечно, вот, Зашка кайфовая тема. Так, -с. варианты какие есть. Я уже показывал, можно ее использовать на подземках. Ну, по крайней мере, на подземке на седьмой кошмарке она должна нормально так дамажить. Единственное, есть нюансы, опять же, с отражалками. Если где-то напоритесь на тотем с Атлантом, то, конечно, будет жесть. А так, посмотрите, какой дамаг. Просто тупо одна от Это еще не максимальная причем атака. Насколько, да, вот сейчас на сегодня э -э -э, герои уже с прокачками опережают локации, которые были раньше. Но по дамагу прикольненькая. где-то тот там с Атлантом должен быть. Ну, они нифига не могут сделать. Как бы они ни старались, они пробивают вообще фигню. У меня такое чувство, что через пару днов мы точно так же будем бегать на восьмой кошмарке, как на седьмой уже. Ну, на восьмой, конечно, тут ее сейчас разберут, тут надо больше уклонения. То есть берете суперпата на уклонение по возможности, чтобы было чем побольше. Ну, вот видите, просто тупо уже Такс, э, такс, такс, такс, такс, такс. Но мне самое больше интересно это посмотреть на пвп по локациях на нее. Маньяк с Ронинами. махатма против махатмы интересно интересно то кого посмотрите мы достаем а его кстати не достает но мы ее тоже не сливаем самое интересное жесть Ну вот еще плюс то о чем я говорил вот некоторые варианты сборок когда у вас герой с точностью от вас никто уворачиваться уже не будет и нюанс есть тоже, если там будет стоять разражалка, вы будете всегда ее ловить. То есть тоже такой вариант. То есть в данном случае лучше ставить подашку, тогда будет больше вариантов для выживания героев. Ну а так смотрите, что творит. С центра поля просто изи. Сейчас может встретим кого-то более интересного. Был бы героя а еще иммунитет к молчанке. Это было бы вообще просто мега эпическая бабуля. Ну, тут уже поменьше дамага будет. Так, хорошо, поехали. Поехали тестанем ее на ЗБшке. Да, плохо, что нету, конечно, Огненки. С Огненкой она повеселей. Нету ни десятого вот так и с зефиром пачка. Ну, он тут не бегает вообще. Я тоже забил на эту локацию на донатных аккаунтах это бессмысленно так смотрим что по дамагу вот немножко на фобушке она просела Мне интересно угника сольет или нет 20 прорыв конечно угник интересно сколько будет домах не формы нормально просел можно также сюда поставить супер силу но Суперсила даст чисто атака тут еще Неплохой дебаф. Во-во-во-во-во-во. Ну и сейчас выйду. Неплохо, хорош. Попробуем вот так напасть. Да, тут настолько крутые герои, что, блин, 10 секунд убивают. И то еще не убили Минотавра. Фига себе, Минотавр. Чуть не ушатал всех. Так, вот тут будет интересно. Да, смотрите, зефир по соточке лупит. Но, тем не менее, всем остальным мы сказали, до свидания, остался у нас только единственный зефир. Но зефир она не пробивает, но и зефир, конечно, тоже жестко пробивает, я скажу. По стока к немало. Но, блин, здесь зефир-то донатный. Герой. Это, по сути, бездонатный герой, но, конечно, такая сборка для бездонов, это мечта, наверное, скорее всего, на ближайших пару лет с такими темпами, как все развивается. Но, блин, реально, этим героем можно и фармить, и битву Гильдии проходить на мелких ловлах, если бы была, конечно, такая прокачка у кого-то, потому что для такой прокачки надо хороший алтарь иметь. Смотрите на этого Минотавра, что он творит. Жесть. Нормальный миносик. Глянем, что там за минус. Думаю, интересно стало посмотреть. Блин, ну нету противников. Бегает тут. Сложно кого-то найти. А ну, Кстати, интересно посмотреть, как будет на отражалке. Спасет ли наш наша наш, утекаха или нет. В принципе, вроде спасает. Хотя, проседает неплохо. Ушла. Я думаю, вряд ли фрая убила, так снесла. Хотя, в принципе, могла. Не посмотрел на домах. Не, ну минус здесь реально, что-то с ним нет. Но тут дрога, все понятно. Блин, они летающие были бы они наземными Было бы повеселее. Разница вот в скеле, если посмотреть на Махат, в принципе фигня. Я буду делать тесты других героев. Разница усиления небольшая, но герой настолько универсальный, что я решил потестировать, посмотреть. И скажу, что 14, 15, 13 скилл. Без разницы, этот герой будет тащить э, даже, наверное, на десятом скилле. Потому что герой действительно универсальный. Не, ну Минотавр здесь явно какой-то читерный. Так, так, так, так, так. маскировка десятая суперсила ничего такого особенного в общем такие вот ребятушки дела такой вот аккаунт э, гильдии асгард рус ждет вас в своих рядах вот чё себе битва гильдии третье место все ну басы я тут всем рассказываю они первые занимают ясно против кого были семьсот пятьдесят семь лям League of Gods что у них А, блин, что у них дофига не попроходило На твинках что ли да обидно В общем, вот так вот, ребятушки, такой вот герой, не знаю, махатнушка, конечно, классная, так, я хотел еще скилл посмотреть, что я вам тут рассказываю про героя, что у нас по скиллу меняется, ну, так, плюс 20% дамага, да, существенно, существенно, ребятушки, 20% дамага, я даже не знаю, надо будет у себя посмотреть на свою Махатму, но. В любом случае, этот герой реально универсальный и топовый. Есть, конечно, нюансы в использовании. Все, ушла в И надоело, короче. Но стоит ли такая прокачка? Я думаю, нет. Но если. Ты хочешь стать топом и ты хочешь держаться в топо, варианта. Просто нет. Либо ты донатишь, покупаешь, либо будешь где-то на второй, третьей страничке. В общем, такие вот дела. Такой вот аккаунт. Я буду вам еще тестировать других героев. Я что-то захотел сегодня посмотреть именно Махатму изменения. 20% такое себе, но захотелось посмотреть на такую сборку, потому что у меня на основном аккаунте немножко другая сборка, но мы ее тоже докачаем, потом тестанем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.